Начались сборы, как первое ощущение. Ну, в принципе, рабочая. Первая неделя была более такая, втягивающая. Сезон, как всегда, тяжело. И аэробная работа и в тренажерном зале работали на силу, но и никому легко, поэтому не бывает. Поэтому... Сейчас уже пошли в двухразовые тренировки и нагрузки посерьезнее. И потерпел пару месяцев, все, играть будет. В общем, все как обычно. Что выберешь, силовые тренировки или беговые тренировки? Ну, какие не силовые, не беговые. С мячом так. Под... футбол играют, бегать и дураками. Так. Январь месяц всегда тяжелый, особенно по температуре. Как тренироваться на улице? Сегодня-то повезло, мне же так обычно. Ну, мне кажется, на улице приятнее все равно, тут закрытое, мне кажется, и дышать тяжелее. Пока выходишь снары не размятый, понятно, что будет чуть, -чуть прохладно, потому что втягиваешься, даже не чувствуешь. Ну какой твой личный секрет? Как ты не верзешь на них? Ну чуть потеплее одеться. И, я же говорю, надо поститься разогретым всегда, всегда быть в движении. Как говорится, движение — это жизнь. Вы сейчас живете на Динамо-Юнии, с кем ты живешь в одной доме. Тяжело догадаться. Симарисом Тросян. Никак. Как готовитесь, будет первая товарищеская игра в субботу против выслучай. Как подготовка проходит? Подготовка. На что делаете акцент сейчас? Пока. Ну, главное не упасть и по мячу попасть. А там уже будет сезон, готовимся и все. Что тебе больше всего нравится на сборах и что тебе больше всего песи? Больше всего бесит. Я думаю, не всем нравится бегать. Никому не нравится, просто надо. Ты всегда ждешь, чтобы только быстрее бы играть, скорее бы закончился этот предсезон. Вот все.